Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся с вами в деревню под названием Тросна Тульской области Чернского района. Все, вперед! башня коровники были в первом доме кто-то живет здесь но никого не видно друзья Пройдем дальше вот Еще домик Дом на замке Никого нет И еще один домик рядом Тоже дом на замке Никого нет. Пойдем дальше. Один улей стоит. Одинокий. Здесь дорожка идет. Там козы привязаны Так, друзья, тут у нас еще один дом. Сейчас попробуем туда сходить. Дорожка натоптана. Нет, друзья, закрыт дом. Это уже третий дом закрыт. Никого нет. Возможно, на лето приезжают. Добрый день! Ух. Добрый день! Фильм снимаю про ваше... Фильм? Какой фильм? Про вашу село это или деревню? Не знаете? А вы здесь живете? Нет, я не тут уж не, я покровская. У меня муж тут уж Ну вы живете здесь? Ну да, да. А вы здесь и зимуете тоже? Конечно. А газ есть природный? Нет. -а. Нету? Никого здесь нет в этой деревне. Покровская есть, тут нету. А вода есть? Раз в неделю. Башня? Да. Почему раз в неделю? Была скотина, когда раньше была в как говорится. Скотина ничего не стала, все развалилось. Вода так. Население, что пять человек. Но а ее включает кто-нибудь? Да. А, ну значит, сами так включаете. Хозяева? Ну, хозяйка там. Она живет поближе к В крайнем доме, да? Да, не включайки. Так что особо ничего не могу сказать такого. Вообще как живется? Нормально, как все так и мы. У вас э, хозяйство свое? <смех> хозяйство, ага. Работаем, какой хозяйство? Работаете? А где, а где здесь работать? Тут нет, тут, я далеко отсюда. Муж работает, я работаю. Ну, то есть вы э, уезжаете на работу? Конечно. На, по вахтам? А? По вахтам? 22. В, в черни или где? Не, дальше. дальше. Скажу больше ничего. В Тульской области? <смех> нет. А дети есть у вас? А что это так? Интересуетесь вы, а? Ну, мне интересно, если дети есть, куда они ходят в школу или в сад, или кто с ними сидит. А если я не скажу? Ничего. Не ходите говорить? Ничего не скажу. Ну ладно. А там дома еще есть дальше? Да. Ну, это вам надо там проходить, вверху, потому что здесь не везде бурьян. Да? Конечно. А вверху это вот Да, тут дорога есть, вот там. Это ваша машина? Да. Ну вот, можно проехать там по дороге. Там вот это самое, туда идет на деревню дорога. Ладно, спасибо вам, счастливо. Хозяева, здрасте Здравствуйте. фильм про вашу деревню снимаю. А, тут, тут никого нет. А вы давно живете здесь? 71 первого. Семьдесят А деревня большая раньше была? А тут домов было. Триста? Да. Ну вообще как живется? Вы на пенсии? Да. Пенсии хватает? не Хозяйство свое, да? Куры только. Да. Только куры? А вы когда сюда поселились, много домов было? Домов 25, может, 30. Ладно, спасибо, счастливо. Собака, друзья, галкает, мало чего слышно было. Идем дальше. Улей стоит одинокий. Вот еще ульи. Заросшие бурьяне. Скорее всего, здесь дома еще были. Вот здесь. Хозяева! Есть кто дома? Никого. Хозяева. О. Добрый день. Вы давно живете здесь? Шестьдесят второго года. Деревня большая? Да нету. Вот. Сколько? Наверное, домов осталось, Была-то большая. Жилых осталось одиннадцатый, да? Не, сейчас скажу. Раз, два, три, пять, четыре, пять, шесть, семь, восемь домов. Постоянно живут, да? Uh -huh. Раньше было много, да? Двести пятьдесят. Двести пятьдесят? Да, дядя Володя надо прошли. Ферма была здесь, да, я смотрю, вот скелет да, стоит? ферма, конюшня, две фермы было, конюшни. Вот ураган прошел, видишь, как? А вы работали здесь или здесь не работали? Нет, я в армию ушел, в Афган, а потом квартиру получили. А родились ты здесь? Родители были здесь, жили. Все развалилось. Вы сейчас на пенсии? <Luca> нет, еще ну пасека у меня осталось там 60 лет. Ну так, по идее, был на пенсии, сейчас еще А здесь школа, церковь, что-нибудь было такое? Нет. Мед продаете? Да. Сколько трехлитровых банк стоит? Сейчас тысячу рублей. Тысяча. А здесь никто не живет, да? Нет, ну он приезжает сюда. Он, тоже у него кассика. А, И... тоже пчел, да? Да, да, да. А тут все, вот видишь. Ну так поля стали обрабатывать. Все обрабатывает, только рабочих Сейчас один трактор заменяем. Столько всего. Там прудик, все, родители выступили. А вы их расставляете на лето куда-то, да? Ну, иногда, когда, если есть желание, а -а -а. Как, как тут они стоят. Вот и все наше. Ну Ничего тут особо такого интересного не было. Ну да, если только получим, съездить там крайний дом один остался. Тоже один дом? Да. Ну, наверху там живут, но они сейчас не ездят. Ну, там хоть, это, боишь Дед Леша был там чуть-чуть опоздал ты годик бы. А назад бы он тебе рассказал про твои шли. все Ясно. Ладно, спасибо, удачи вам. До свидания. Так. Вот такая вот деревня, друзья. Тростная. Раньше было под 300 домов. Сейчас осталось меньше десятка газа нет дорога ну хорошо что трасса рядом а так дорога тоже грунтовая на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии отзывы всем до новых встреч